В древних времен люди искали возможность испытать свою удачу и завладеть несметными богатствами. Не каждому счастливчику удавалось отыскать ту карту, которая приведет к месту исполнения его желаний. Но времена изменились, и теперь испытать свою удачу стало проще. Лицензия Кюросау Егени. Более 250 слонов. Бездепозитный бонус за регистрацию 777 рублей. Прогрессивный джекпот. Азино 777. Ты пришел, выиграл. Лицензия предоставлена регистрационной комиссии марки собственности и эксплуатации служб Кюросау Егени под номером 1667-GRAZ. Сандра Ульф, Сара Юргенс, Адам Томлинсон, Ник Бейли, Пин Джошуа Фреймана, Человек в тени. Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. Также в ролях Нола Августсон, Ребекка Амзалак, Элисон Лаудер, Селест Чонг, Седарос. Композитор Адриан Элис. Полоночью? Как понял. Ну, подумал, что для этого еще рановато. У нас есть молоко? Или только соевое осталось? А мне нравится ваниль. Все нормально. Довольно сладкое. Я куплю позже, просто не... Мне хотелось вчера выходить. Не переживай, куплю по дороге домой. Как успехи сделал? С Дафи. Классическая. Он сказал, она сказала. Она пока не может доказать, что это он на нее напал. Говорил с пару врачей, говорят, могла получить травму и при падении, может, по пьяни. Он либо ударил ее, либо нет. О, он ее ударил. Не пора. Тебе пришел ответ из того журнала? Насчет твоих фото. Пока нет. Надо найти нормальную работу. Знаешь, детские фотки, особые воспоминания за 20 баксов. Чувствую себя бездельницей. Ты отличное вложение. Как тебе такое? Я уйду пораньше, не буду задерживаться. Отправимся на романтический ужин. Попробуем вкусного ягненка. Вино, парочка коктейлей. Вернемся сюда, выпьем еще вина. Да, посмотрим. Ну, ты не сказала, нет. Пока, режиссер Джошуа Фрейман. шляпе кошмары. Я из Дава-Сити, Филиппины. Это мое четвертое видео про человека в шляпе. Я опять его видела. Две ночи назад. Дядя говорит, так ко мне является призрак. Сказал, что это родственник пришел меня навестить. Но это не так был бы, не знаю, милым, а этот совсем не был, он был плохой, очень, очень плохой. Слушай, у меня плохие новости насчет Даффи. Я бы хотел пораньше, но, скажем так, он не хочет идти на сделку. Черт, банкиры. Понимаешь, что не потянешь штраф. Ладно. Рэйч, я не вру. Я говорил, что этого не повторится, и я серьезно. Рэйч. я все равно никуда не хочу. Я просто хочу, чтобы все было нормально. Знаю. Давай я что-нибудь приготовлю, когда вернешься. А у нас есть что-то кроме тысячи специй? У нас есть паста, наверное. Звучит отлично. Хорошо. До вечера. Пока. Пока. Иди, Джей, я просто. Это была полностью моя вина. И не надо было играть Кота Найджо на свадьбе целых три раза. И -ха. это было ужасно. Не так ужасно, как. О боже, дядя Мюррей. Я думала, он хороший оратор. Но мы пригласили его, потому что это как ее умерла. Мишель? Да, но ведь три года назад дядя Мюррей смирились уже. Боже, как мы тогда напились. Знаю, мы быстро поженились, но я сразу понял, что ты та самая. Я да, устала. Надеюсь, тебе понравился ужин. Подожди. Давай-ка сюда. Как твоя спина? Бывало и хуже. Бывало и лучше. Может, я помогу? Не сегодня, Скот. Ну, уже просто массаж. Может, мистер Волшебные ручки сумеет тебе помочь. Вот здесь прям ужас. Чувствуешь? Да. Мне помять? Да. Дыши. Вот так. Как ощущение? Хорошо? Угу. Расслабься. чем я могу сосчитать прости я не могу сегодня ты не становишься мы мы не становимся моложе я хочу завести семью о чем ты говоришь хочу чтобы у нас была семья не знаю как исправить но я хочу чтобы у нас все наладилось мне просто нужно время ладно Я подожду, пока не будешь готова. Человек в шляпе, галлюцинации. Приснись, Рэйчел, это я. Это я, все хорошо, все нормально. Посмотри на меня, посмотри. Скотт. Все хорошо. Он был здесь. Кто, кто был здесь? Он был здесь, в нашей спальне. И... Нет, Рэйчел, здесь никого нет. Он... Да, это был человек в шляпе. В шляпе? Он был здесь, и у него был нож. Ясно. Пошу, поверь мне, Пошу, поверь, пожалуйста. Боже. Все нормально. За 2008 я даже травку не курила и не хотела, но потом попала в аварию. Какой-то пьяный водила. Мне здорово досталось и все болело. Мне прописали вигадин. Я сидела на нем месяца два-три. Потом рецепт закончился. Не то, чтобы мой фармацевт или кто-то заметил. Я была липкая, холодная. Потом бросала в жар, покрывалась потом. Сердце бешено колотилось. И весь мир уплывал вдаль. Будто я на самом деле умирала. И я, естественно, не хотела так себя чувствовать. Начала покупать Викодин на улице. Потом героин. Какая разница? Как группа? Они. Ладно. Спасибо. Думаю, я разгадала. Что разгадал? Твои галлюцинации. Это не галлюцинация. Выслушай. Это не галлюцинации, Скотт. Он настоящий. Я чувствую, что он в комнате. Я изменил тебя. Где ты видишь человека в шляпе? Спальник, где я тебя предал? Рэйч, это твое подсознание. Слушай, я понимаю, я и сам в себе не разобрался, но тебе не о чем беспокоиться. Не только я его вижу. Знаю. Видел. Что ты видел? Я проверил твою историю поиска. Ты рылся в моем компьютере? Проверил, я за тебя волнуюсь. Это вторжение в мою личную жизнь. Да брось, Рейчел. Нет никакого человека в шляпе. Это распространенная галлюцинация, связанная с тем, что называется сонный паралич. Случай в фазе быстрого сна. Что бы ты ни бегала вокруг, пока спишь. Иногда, особенно в периоду сильного стресса. Употребление. Разум пробуждается раньше тела, и наши сны проецируются. Все просто. Дело в том, что он является не только в комнате, или когда я сплю, так что не знаю, что тебе ответить. Я пытаюсь помочь. Не надо. нести мне файлы по делу Малькольма. Фрэнка Малькольма. Прикладные материалы, журналы по неврологии все, что может помочь. Конечно. Отлично, спасибо. А разве это дело не закрыто? Материалы по психическим расстройствам нужны даме, на которой я женат. Поможешь? Без проблем. Взял для тебя. На целый месяц. Ты штука, что ты видишь. Знаю, ты просил не помогать, но, кажется, я понял. Я думала, это сонный паралич. Я тоже так думал, но никогда не встречал столь недопонятого феномена. Люди продолжают говорить про сонный паралич, но просто мешает все в кучу. В галлюцинациях еще присутствует звук. Он не галлюцинация. Это не в моем воображении. Нет, не в Галлюцинация – это совсем другое. Ты бы не смогла почувствовать разницу. Нет, могу. Ты не думала, почему у него нет лица? Я узнал, что есть часть мозга, отвечающая за распознавание лиц. Думаю, она не активна во время галлюцинации. Бум! Задание выполнено. Я признательна, что ты пытаешься помочь, но я не твоя клиентка. Нет, не клиентка. Ты моя жена. И я забочусь о тебе. О том, как другие тебя видят. О чем это ты? Вот о чем. Придерживайся версии, которые понятны другим. Забрать тебе восемь. Моя мать умерла, когда я была маленькой. Это первые воспоминания. Сначала это были просто тени. Помню, мне было восемь или девять. Видела, как они мелькали туда-сюда краем глаза. Но всякий раз, когда пыталась поймать их взглядом, они исчезали. Когда стала старше, начал приходить он. Пыталась рассказать отцу, но он мне не поверил. Дошло до того, что не могла спать. До сих пор не могу. Я не верю ни в призраков, ни в Бога. Это не вопрос веры, это происходит со мной. Это реально. О, спасибо, Рэйчел. Было очень здорово, что ты с нами поделилась. Итак, кто хочет высказаться? Привет. Привет. Привет. То, что ты рассказала, было интересно. Это просто то, что со мной происходит. Я об этом не просила. Мне пора идти. Подожди, я не хотел обидеть, и не пытаюсь с тобой флиртовать. Тоже не подумай. Тогда что? Послушай, я не думаю, что ты безумна. Те люди наверняка думают, но я... Здорово. Не думаю, потому что я-то понимаю... Тот, кого ты видела, человек тень. Они люди тени. Они? Их больше, чем один? Возможно, бесконечно много. Их видели во все периоды истории. Самые ранние упоминания, рисунки о австралийских пещерах, 5000 лет до нашей эры. Христианство, ислам, буддизм, везде есть объяснение. Но до информационного века мы не понимали, как их много. В прошлом люди тени, джины, призраки, как их иногда называли, были редки, только очень их видели. Они... Но... Но... Теперь их число растет не только потому, что становится больше нас. Мы знаем о них. Я могу показать тебе, но не здесь. пойти к тебе. Да, потому что там все мои вещи. И ты не пытаешься затащить меня в койку? Нет, конечно нет. Подожди. А что, была возможность? Я снаружи. Ладно, пойдем через задний вход. Ладно. твое. Принести тебе что? Да. Я буду okay. пивом. У yeah, меня есть только вода. Вода, вода, вода подойдет. Отлично. Как я говорил, по теории струн во Вселенной 10 или больше измерений. Серьезно? Да, знаю. Это трудно представить, потому что мы существа трехмерные. Мы видим три измерения – вверх, вниз, вперед, назад, влево, вправо. Это не значит, что нет других, которые мы не видим. Смотри. Садись. Представь, что ты двухмерное существо. У тебя две оси – вперед, назад, влево, вправо, но не вверх, вниз. В двухмерном мире ты точка. Ты заперта в этом квадрате, потому что куда ни взгляни, повсюду непреодолимые линии. Ты живешь в этом мире, и тебе не приходит в голову посмотреть вверх, потому что нет никакого верх. ты в заперти. Но подержи конец ручки. И если ты станешь трехмерной... Вот почему они такие быстрые. Появляются и исчезают из ниоткуда. Это лишь одна возможность. А чего они хотят? Скорее всего, наши души. И это все? А я уж волновалась. Зачем? Пища. Энергия. Ты понятия не имеешь, каково их влияние. Они воздействуют на все. Как мы растим свиней и коров в загоне. мы заперты в загоне ложных надежд, мечтаний, стыда и ненависти. Это так звучало, когда я рассказывала? Ты да раньше не понимала, как выглядит безумец. Мы не безумны. Довольно, ясно? Я зашел слишком далеко. Знаю, как это трудно, но... хочу, чтобы ты знала правду. По мне так это не похоже на правду. Знаю, поверь, я знаю. Знаешь что? Галлюцинации кажутся мне разумной теорией. А ты... Приятель, ты совсем рехнулся. Есть лекарства, что могут помочь. Сходи к врачу. А еще лучше к двум. Я так и планирую. Я был у врачей. Мой сотовый. На случай, если будет что-то нужно... Осторожней, ты всегда в опасности. Позвони. Я ждал два часа, волновался. Прости, ушла с парой друзей. Надо было сказать просто. Забыла. Неважно. Все нормально. Доброй ночи. Добрый. Засыпайся, Соня. От а тебя перегаром несет. Знаю. Скотч был хреновый. Был какую-то гадость. Слушай, мне жаль, что я был вчера такой мрачный. Тебе не пора на работу? Играть в хоккей. Зачем? А как же это, Дафи? Полупит стены пару дней, попытается найти кого подешевле, чем я. У меня есть предложение от Джина Бартона, второго партнера, помнишь? Встречались с ним и его женой на Рождество. Они еще ругались. Было так странно. Кроме шуток. В общем, он предложил. У них есть домик. Можно одолжить, когда захотим. Зимой они им не пользуются. Говорит, там красиво, спокойно. Кругом холмы. Самое то для фоток. Уверен в этом? Да, абсолютно. Абсолютно. Что думаешь? Ну, я люблю фотографировать природу. Прекрасную и первозданную. Хорошо? Звучит здорово. Отлично. Когда выезжаем? Как только оденемся... Желание есть? Нет, все нормально. Что ж, кто хочет поделиться сегодня? Тони, сегодня твоя очередь? Нет. Уильям, ну а ты? Я? Да, ты еще не говорил, мы все делимся. Да, конечно, мне есть что, что сказать. Привет. Меня зовут Уильям. И у меня нет никакой зависимости. Я просто часть племени ручных обезьянок, взращиваемых мультимерными существами. Но я не обычная овца. Я, я пытаюсь провести аналогию. Мне интересно, почему я единственная овца, которая понимает, что пастух растит нас для чего? Для любви? Для процветания? Для обнимашек? Нет! Наше мясо и шкуры. Вот что ему нужно. Идиоты. Без обид. Но стуку нужно наше мясо и наши шкуры. И вы даже не понимаете, о чем я. Это самая важная вещь в вашей жизни, и для вас она ничего не значит. Дайте-ка мне это. Что вы там вообще пишете? Так. Представьте, что вы двухмерные... ...существа. Да, у вас две оси. Ладно, ладно, сделаем по-другому. Представьте, что ручка это линия. Вы живете на бумаге и... Странно. Черт, пастух это волшебник, который загипнотизировал свою пасту вас, чтобы вы верили, что бессмертны, и что ничего он не грозит, когда он придет за вашим мясом и шкурами, что это будет приятно, ибо он величайший владыка мира. Некоторые из вас вообще верят, что они львы, они ангцы, или даже волшебники. Но это не так. Проще объяснить не могу. Каждой неделе все лучше и лучше. Красиво, да? Тебе это не кажется страшным? Нет. Безопаснее быть не может. Если только медведи нет, тогда высосут содержимое твоего черепа как мед. Прекрати. Как мед. Я взял это. О, здорово, пятерка тебе. Похоже на место, где водятся призраки. Думала, это поможет с моими кошмарами? Я решил, это будет мило. Только мы вдвоем. Вдали от всего. Одни. В жуткой хижине. Я буду напугана до чертиков. Что ж, тогда хорошо, что я не взял с собой пистолет и не начал стрелять на пропалую. Козел! Где Где выключатель? Похоже, свет здесь то есть, то нет. В основном нет. И ты не подумал мне об этом сказать? Ты бы не захотела ехать. С каждой минутой все веселее. Ну, я зажгу свечи. Зажигали спичкой место всех этих штук. Это место потрясающее. Как там говорится, сбежать от всего полностью, не частично. Ты взял ноутбук и телефон? Ну, от некоторых вещей сбежать невозможно. был такой мама очень его любила про родитель телевизора думаю это конечно только мое мнение но я думаю эти звуки идеальны для танцев вот. Ну, давай. Идем. Только ты и я. Забудем об остальных. Танцуй. кто целовал твою шею. Нет, там был... Что? Это? Это твой человек в шляпе? Нет, здесь был кто-то. Я... Я не знаю. Я не знаю. Я больше не знаю. Знаешь что? Я пойду осмотрюсь, Хорошо кто-то быть? Молотилка для рыбы. Я не уязвим. Не волнуйся. Скот. Нашли. Прости. Слушай, там никого нет. Но я нашел электрощиток. Прости. Все нормально. Забудем обо всем. На чем мы остановились? Нет. Не сегодня. Серьезно? Завтра. Ладно. Хорошо. Скотт? Да. Спасибо. Уверен, горячей воды пока нет. Так что это очень поможет в моем положении. спина. О чем ты? Ты спала на полу, как обычно делают, когда спина болит. Говорил же сходить к остеопату. Я не помню, как заснула. Наверное, устала. Голодна? Хочешь? Я готовлю себе попозже. Да брось. Больше не даешь мне для тебя готовить. Снотворного там нет. Слово скаута. Я просто не голодна по утрам. О, во все отдыхаешь? Я не развлекаюсь, спот. Это... Лекарство, знаю. Я же за это плачу. Пойду пофотографирую. Звучит здорово. Пойду по рыбачу. Попробую поймать нам на ужин. Вот и молотилка пригодилась. Думала сбежать от старины Скотти. Да, рыбеха. Черт. Я сами боролся с этим монстром. Он акулу схавал, пока был у меня на крючке. Ты Знаешь, как это делать? Разделывать рыбу? Конечно. Секрет в том, чтобы начать с брюха и двигаться вверх в сторону головы. Веселишься? Ну, я обычно не играю с едой, с рыбными палочками выходит менее жестоко. Ты это хочешь со мной сделать? Поиграть? Нет. Но, знаешь, входить, выходить. Серьезно? Для тебя нет никакой разницы между сексом и разделкой рыбы? Где ты? Секс – это... Я хочу семью. Хочу сына или дочку, а лучше обоих. Учить их чему-то. Смотреть, как у них получается. А ты нет? Нет. Боже. Зачем ты на мне женился? Что? Перестань. Серьезно, я же ненормальная. Мне кажется, меня преследует человек в шляпе. Он повсюду. В нашей спальне, в моей голове. Да что со мной не так? Идем. Зачем? Куда мы? Доберемся до сути раз и навсегда. Может, сначала руки помоешь? Подробности. Мне нужны подробности. Думаешь, я безумна? Мы уже давно проехали эту остановку. Рассказывай. Вот, какой в этом смысл? Призовем его к суду. Кого? Человека в шляпе. Я думала, мы тут будем мило о кошмарах болтать. Или поговорим о чем-то, что никак не связано с твоим эго. Но я взял наручники и все такое. Ну что ж. Трехдюймовую. Как у взрослых мальчиков. Ладно, хорошо, валяй. Отлично. Ваша честь. Что это? Сборник материалов. Доказательство для вашей чести. Я считаю, что ответ кроется в церебральной специализации. Перейдем к Персинджеру. Он на уровне нейропсихологии объяснил веру в Бога. Он считал, что наше самовосприятие формируется левым и правым полушариями мозга. Когда их связь нарушается, доминантное левое полушарие воспринимает правое как кого-то еще. Ощущение присутствия исходит из височной зоны. Иногда это ощущение приятное, роди ангела. Иногда не настолько. Забавно, не помню, чтобы видела ангелов. Ваша честь, пожалуйста, откройте страницу 8. Итак, Керсенджер пишет об этом явлении. Что мог его воспроизвести? Как, с помощью звуков? Он прикрепил простые электроды, не мощные, чем в радио, к мотоциклетному шлему. Назовем это «шлемом Бога». Ты видишь нам мне шлем Бога? Нет. Но я вижу, что ты живешь в городе с миллионами электронных устройств, излучающими миллионы электромагнитных полей. Может, ты более восприимчива к этому? Это антропогенное явление. Обвинение закончено. Но... Почему люди видят только ангелов и демонов, а не мигрирующих телени, жонглирующих белками? Отклонено. Идем есть. Доело? Да, да, Спасибо. Кажется, я переел. Кто бы мог подумать? Рыба и водка. Водка и рыба. Рыба-водка. Мне нравится. Нравится пить. Понимаю притягательность. Мне нравится, что нет боли. Справка помогает, но это не то же самое. Нет. Хотелось бы на пару часов стать нормальной? Нажравшись? Mm -hmm. О чем думаешь? Прямо сейчас? Каков идеальный способ умереть? в с обрыва, подгоняем им толпой обнаженных женщин. Я бы даже заплатил за такое. Ясно. Представь бабочку монарха. Я читала, что они мигрируют большими группами через все Соединенные Штаты. Намного дольше, чем бабочка может преодолеть. И как они добираются? Новые бабочки. К тому моменту, как они добрались с одного края страны на другой, это совершенно новая группа. Ни одна из первоначальных бабочек не долетает. Звучит довольно жутко. Только если знаешь. Уверена, все бабочки думали, что доберутся. И каждое мгновение в пути были счастливы. А если бы ты знал, что не доберешься. Перестал бы лететь. Да, я тоже. И вскоре бы не осталось бабочек. Хочу завести бабочек. Скотт. Скотт, я как выжатый лимон. Я тебе не верю. Правда. Проблема гениальности в том, что можешь убедить себя в чем угодно. Даже в том, что я в агонии? Просто иногда ты готова на все, чтобы избежать близости со мной. Даже если доходит до такого. Ты не понимаешь... Я хочу, понимаешь? Просто... Нет, не хочешь. Если бы хотела, это бы уже произошло. Если ты хочешь курить травку, то не ждешь три месяца, а просто закуриваешь. Ты понятия. Не имеешь, что со мной происходит. Можешь читать об этом, но не знаешь. И благодари за это Бога. Клянусь, я так сильно пытался... Этот брак будто бы... насколько я хорош, как муж. Я всегда люблю тебя, но ты меня лишь временами. Хотела бы я, чтобы все было по-другому. Правда. Я бы отдала все. Скотт, я люблю тебя. Лгуни. Клянусь. Так докажи. Скотт, нет. Докажи. Скотт, моя спина. Тебе понравится расслабся Алло, Уильям, oh, well. я сейчас over. буду. Что это? Ромашка. Нашел немного. Ромашка для нервов. Спасибо. Я не знала, кому еще позвонить. Рад, что позвонила. Забавный факт. Наших друзей, теневых человечков, можно сфотографировать. Обычно изображения сильно размазанные, но... Когда посмотрел твои фотки... Мои фотки? Ты следишь со мной? Наркотики и депрессия – отличный способ привлечь теневых людей в нашу жизнь. Если я хочу обнаружить человека тень, надо искать там, где они водятся. А это ты? Невероятно. Невероятно. Я не понимаю, он был там, клянусь. Я тебе верю. С моими фотками тоже так происходит. Сначала я его вижу. Может, мы в одной лодке? Я капитан Шизик, а ты первый помощник безумия. Ты не сумасшедшая? Нет, мы сумасшедшие. Да, я хоть попытаюсь объяснить, насколько смогу. Я вся внимание. Хорошо. Что отличает нас от животных? большие пальцы это и сознание самовосприятие понимание что мы умрем в какой-то момент в будущем нас не станет но это не просто эволюция чтобы совершить скачок кто-то нас подтолкнул как бабочки что как люди те просто вскрыли нам череп и добавили мозгов вроде того Не сложнее, чем генетически модифицировать эту грушу, чтобы она стала слаще, вкуснее, зеленее. Груша не должна так выглядеть. Милим, это не груша, а кабачок. Все равно довольно большой. Но зачем такие трудности? Здесь речь пойдет о вампирах. О, Боже. Не теряй нить. Люди тени питаются нашим горем. Нашей болью нас 7 миллиардов, пашем как рабы, ни за любовь, ни за деньги. Несколько счастливчиков, как победители в казино. Развлекаются как могут, пытаясь забыть, что однажды умрут. Вампиры не всегда были супермоделями, сияющими на солнце. Они основаны на исторических рассказах о кровопийцах, скорее всего искаженных, потому что трудно описать что-то, что высасывает твою душу, как я пытаюсь сейчас. Я начинаю понимать, почему пью таблетки. Что даже хуже, чем Наркотики, эти штуки Притупляет мои чувства. Ты как школьный психолог, что читает по буклету. Хочу для тебя кое-что прояснить. Я принимаю лекарства не из-за какого-то вытягивающего душу вампиротени. У меня дисбаланс серотонина, что вызывает беспричинную депрессию. Как туча, что налетает из ниоткуда, и все. Ничто из рассказанного тобой мне не помогает. Я просто запуталась. Никогда не была так запутана. Прости. Я плох в этом. Все нормально. нормально И не будет нормально, пока люди отказываются раскрыть глаза. Соли, это я, Скотт. Надо, чтобы ты меня забрала. Ты так в этом заинтересован. Потому что человек в шляпе, я тоже его видел. Меня удивляет человеческая способность их объяснять, отрицая при этом все, что нужно знать. Куда бы ни ехал, я заезжаю в библиотеку, в книжный, ищу труды мистиков, врачей. Когда был в Либерии, встретил одну старую одинокую женщину. Вся ее семья погибла на войне. Мы подружились, и когда уезжала, она дала мне это. Ей на вид лет 300. 250 плюс-минус. Я не заверял. Откуда они знали, как выглядит шляпа и плащ? Добро пожаловать в новую реальность. Мне никто никогда раньше не верил. Прости. Мне очень, очень... Я должен кое в чем признаться. Это твой первый раз? Нет, а что, было похоже? Нет, просто я... Ну что там? Ну, это прозвучит безумно, но... Кажется, я люблю тебя. Ты раньше кого-нибудь любил? Да. Наверное, да. Если не знаешь, значит нет. Ладно. У тебя есть муж? Был. В Думаю, они что-то тебе говорят или пытаются сказать. Но в любом случае, хочу попробовать. Что попробовать? Проникнуть в них. В мои... В мои сны? Как? Гипноз. О, я не... Я уже это делал. Думаю, сработает. Может, найдем ответы. Ну, мы уже переспали, значит, ты не собираешься гипнотизировать меня за этим. Это даже невозможно. Ладно. Хорошо. Здрасте. Здрасте. Я еще Рейчел Дарвин. Вы случайно ее не видели? Боюсь, что нет. Последние пару раз. Ясно, спасибо. А кто-нибудь еще? Ну, не знаю. Из обычно приходящих отсутствует. Да, есть один парень, Уильям. Если подумать, ваша Рэйчел ушла с ним пару дней назад. Спасибо. Вы не знаете, где его найти. Простите, я не могу вам сказать. Да, просто у нее день рождения. Толпа народу ждет ее дома сюрпризом. Простите. Вы кое-что бронили. Что ж, это же день рождения. Вы прелесть. Это точно. Минутку. Даже не знаю. Уверен, что не сделаешь ничего странного или жуткого, пока я под гипнозом? Ненавижу, когда называют жутким. Что ж? Нет, я не могу принудить тебя ни к чему, чего не хочешь. Вообще не смогу загипнотизировать, если тебе не будет максимально комфортно. А тебя раньше гипнотизировали? А сейчас гипнотизирую сам себя, готовясь к этому гипнозу. Представь, что ты едешь по знакомой местности и просто отключаешься на пару минут. И не помнишь, как проехала последний квартал. Что-то типа того. А у тебя есть что-то черное, блестящее, чем будешь махать? Или это только в кино? Нет, но я так не люблю. Тебе комфортно? Это практически упражнение по расслаблению. Да, мне комфортно. Хорошо. Откинься. Сведи колени и сосредоточься на центре моего лба. Хорошо. А теперь положи руку на мою. Надави так сильно, как сможешь. Глаза на лоб. Хорошо. Теперь произнеси имя вслух по буквам наоборот. «Л», Эл... «Е», и «Ч» и кратко Спи. Ты сильно расслаблена, но нужно спуститься глубже. Почувствуй, как все отпускаешь, как твое тело расслабляется в этом кресле, будто тебя поддерживает поток воды. Хорошо, теперь отправимся еще глубже. В теплое, безопасное место внизу лестницы. Один шаг вниз, ты так расслаблена. Два, хорошо, три, шага вниз. Идем глубже, расслабляемся все больше. Четыре, хорошо, пять, чем больше шагов, тем ты расслабленнее. Шесть. Семь шагов. Хорошо. Осталось три. Отлично справляешься. 8 Превосходно. Девять. Почти дошли. Остался один шаг. Десять. Ты дошла до конца лестницы. Молодец. Перед тобой дверь. Последнее, что нужно сделать, чтобы добраться до безопасного места, открыть ее. Рейчел? Рэйчел? что ты здесь? Да. Да, я здесь. Где ты? Я снаружи. Описать можешь? Холодно. сыра. Слышу птиц. Я слышу птиц. А еще слышу музыку. Не пойму, откуда она. Расскажи, что видишь. Вижу что-то на поляне. Вижу... Я ухожу. Обратно в лес. Я ушла с поляны. Не проси туда вернуться. Не буду. Посмотри туда, откуда пришла. Я. Ладно. Хорошо. Теперь иди в противоположную сторону. Направляйся туда. Хорошо. старый дом. Родительский дом. Интересно. Я поднимаюсь по лестнице. с ней. В чем дело? Он здесь. Полтат моей матери. Я. Не надо выбираться. квартире. Ну, ясно, да, ты здесь, но... Нет, я вижу тебя, себя, вижу нас. Вижу нас. Ты здесь? Да. Да. Сколько пальцев я показываю? Три. Смешно. Один. Так, каким-то образом ты в астральной проекции. Я тебя разбужу. Нет. Подожди. или он здесь. Он здесь. Что? Кто? Человек в шляпе? Да, человек в шляпе. Что? Он с нами в комнате. Где? Стоит в углу. Смотрит на нас. Что? Он прямо за тобой. Рэйчел. Рэйчел, ты меня пугаешь. что случится Рэйчел, ты никуда не денешься. Пора привыкать к этой дыре. Здесь ты останешься навсегда. Знаешь почему? Потому что ты лживая. Гуляющая тварь. Проснись, проснись, проснись, проснись. Ну, уже проснись, проснись. Ты никуда не денешься. Это просто золото. Во нельзя умереть. Ты сама навлекла это на себя. Может быть, но этого нет. не может быть. Это, Это просто огромный. сон. Проснись, давай Просните. же. Шит. 7 и получи 777 рублей на игровой счет. Я понимаю, почему ты это сделала. Понимаю, я это заслужил. Может, мы слишком разные. Может, нам лучше в розне. Но одно я знаю наверняка, что нам нужно поговорить. О будущем. Нашем будущем. Если она будет. Может она не наступить. Но ты должна открыть дверь, Рэйчел. Добрых намерений. Пожалуйста, Рэчел, открой. ничего не придумал? Самоубийство? Себя и своего друга? Если ты шутишь, говори сейчас, весельчак, потому что соседи рассказывают о серьезной ссоре. А ты говоришь, что вошел в квартиру, чтобы воссоединиться, и застал обоих споротыми чем? Чем же? О, я помню. С тем же ножом, что мы нашли в твоей машине. Невероятно. И ты адвокат по уголовным делам. Невероятно. Ты монстр. И там, куда направишься, тебя ждут одни мучения.